Медленно ползет улитка на гору Фудзи, ничего не обещая. Дао ее совершенно. Вы же, Дайс. Про Батлфилд лишь пиздите. Ваша некомпетентность в данном вопросе всем очевидна. Уже две части подряд вы кормите нас сеттингами про дедов. Я говорю, вам хватит. Или покажите Батлфилд, или идите нахуй.